Почему люди ссорятся? Очень хорошая тема. Давайте ее рассмотрим. Начнем с главного. Люди ссорятся, потому что у них внутри есть боль, которая их вынуждает действовать обидным образом друг для друга, оскорбительным образом друг для друга. Поэтому из изо рта выскакивают колкие слова, поэтому вырывается гнев, мы перестаем видеть хорошее качество друг друга и видим только плохое. Если мы видим друг друге только плохое, соответственно, мы реагируем соответствующим образом. Он плохой, значит, нужно с ним плохо. И при том, что мы не можем в этот момент подумать, что, ну, если он плохой, то почему я должен с ним плохо вести себя? Я могу хорошо себя вести. Но эта боль также нас заставляет тоже действовать плохо. Она перекрывает наш разум и просто заставляет нас делать плохо. А если мы захотим сделать хорошо, то э, нужно приложить очень много усилий по преодолению этой боли, что сильно изматывает, мы это чувствуем, и не хотим этого э, делать, этих усилий делать мы не хотим, и поэтому поддаемся, и происходит то, что происходит. Более того, мы просто наказаны судьбой на то, чтобы мы действовали плохим образом по отношению к своему оппоненту, партнеру в отношениях. И эти силы, они сильны и заставляют нас делать плохо. Поэтому мы ссоримся. Ну то есть, э, все происходит таким образом, что нас просто заставляет изнутри, извне действовать определенным плохим образом друг по отношению к другу и поэтому появляются ссоры то есть причина это внутренняя боль это внутренняя боль она не внешняя боль это боль внутренняя если вы будете наблюдательными вы увидите что боль идет изнутри но противоположность этому если отношения хорошие, то мы ощущаем счастье от общения друг с другом и то же самое счастье но тоже идет изнутри очень интересно. Счастье идет изнутри, боль идет изнутри. То есть, если у нас плохие отношения, то нам больно. Боль идет изнутри. Если у нас хорошие отношения, то это потому, что у нас идет счастье. Счастье идет изнутри. Поэтому основа всего это счастье, либо ненависть, либо боль. Что же делать, чтобы эту боль заменить на счастье? Это очень хороший вопрос. Давайте попробуем ответить на него. Как я уже сказал, либо счастье внутри, либо боль внутри. Есть среднее состояние, это равнодушие. Нет ни боли, ни счастья. В каком-то смысле равнодушие даже еще хуже, чем плохие отношения с людьми. Поэтому ни равнодушие, ни боль – это плохо. Поэтому и равнодушие, и боль – это не то, что нам нужно. Нам необходимо счастье изнутри. И если у нас плохие отношения с людьми, то, чтобы улучшить отношения, нам нужно, чтобы у нас было счастье внутри. Тогда вот это счастье, которое у нас внутри, оно, это, это сила, это, это сила, эта энергия, она будет воздействовать на другого человека. Тем самым он не сможет вести с нами себя плохо. А раз у нас есть это счастье внутри, то, мы, то нам легче а, сдерживать даже присутствующую боль внутри, и вести себя хорошо. Тем самым мы можем, применив правильное поведение, осознанно действия, осознанно говоря, правильные слова и действуя определенным образом, и имея вот эту вот энергию счастья, мы сможем улучшить отношения. Или просто они будут хорошими, нормальными. И, соответственно, что же получается? Все упирается вот в это внутреннее счастье. А, так как э, мы больше всего счастья испытываем в отношениях, но получается замкнутый круг. Чтобы нам. Счастье мы испытываем от отношений. Но отношения плохие. Поэтому, ну, и чтобы нам улучшить отношения, нужно больше счастья. Но счастье мы испытываем в отношениях, а отношения плохие. Где брать счастье? Замкнутый круг. Поэтому счастье нужно взять извне, извне этих отношений. То есть не из этих отношений, а из каких-то других отношений, из чего-то другого. Есть разные техники, есть разные практики, как получить это счастье и не обязательно из личностных отношений. Элементарно может быть нам больно, потому что у нас просто плохое здоровье. Поэтому нам нужно подлечиться или просто выспаться. Но самый универсальный способ получения счастья – это медитация. И лучше всего, если объектом вашей медитации также является Личность. Личность – это то, откуда нам приходит счастье, из отношения с кем нам приходит счастье. И самая верховная Личность, от которой мы получаем счастье – это Бог. Также мы можем получать счастье, от отношений с очень возвышенным человеком. Либо просто возвышенным человеком. Либо просто хорошим человеком. И конечно же этот человек должен быть неравнодушен к вам. Он должен быть благожелателен к вам. Добр к вам. И сострадателен к вам. Он должен иметь желание помочь вам. Тогда для вас это добрый человек. И вы можете пообщавшись с ним. Облегчить свою боль. Получить вдохновение. Также понять что вы делали не так. Вам станет легче, вы поймете, что делать так, успокоиться, прийти в себя и уже что-то начать делать для улучшения отношений. То есть уже будет на сердце легче. Когда на сердце стало легче, тогда уже можно действовать в улучшении отношений. Потому что если мы будем действовать внешне, пытаясь сдерживать себя внутри эту злобу, то основой этого всего является энергия, а если у нас негативная энергия, результата не будет. Внешние действия не принесут плодов. Поэтому подведем итог. Самое основное – это наше внутреннее состояние. Это либо состояние боли, либо состояние счастья. Поэтому нам нужно убрать эту боль и заменить ее на состояние счастья. Делается это с помощью позитивного общения и ведя здоровый образ жизни. И также э, занимаясь какими-то другими практиками или аскезами, которые позволяют нам быть в тонусе и быть в позитиве, в энтузиазме. То есть э, иметь в себе энергию. Ну, Основа всего энергии, Основа хороших отношений – это счастье. Счастье – это энергия. Значит, основа всего – это энергия. Благодарю вас за прослушивание. Надеюсь, я вам помог. Всего вам доброго. С вами был Дмитрий Сосновский.